Мы студенты из университета Уорик, который находится в Англии, в городе Ковентри. Мы хотим сегодня прочитать для вас стихотворение Александра Сергеевича Пушкина, чтобы отметить день рождения городов-побратимов Сталинграда и Ковентри. Чтобы отменить ДНД, когда в Нормандии высадились войска союзников и открыли второй фронт. Праздновать день рождения Александра Сергеевича Пушкина и день русского языка и культуры. И, наконец, отметить особое значение дружбы в эти трудные времена. Стихотворение, которое мы выбрали, поэт писал, написал а, своему лицейскому а, другу а, Ивану Ивановичу Пушкину. Чтобы поддержать его в трудное время, во время Сильки в Сибири. Итак, стихотворение называется Пушину. <laughs> Читают студенты Университета Уорик Великопчанья. Пушину. Александр Сергеевич Пушкин. Мой первый друг, мой друг бесценный. Я судьбу благословил, когда мой двор уединен. Печальным снегом занесений твой колокольчик угласил. Молю святые провидения. Да голос мой душе твое, дарует тоже утешение. Да отзорит он заточение лучом лисейский ясник дне.